Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel, и сегодня будем продолжать проходить мафию Definity Edition. В прошлой серии мы ограбили банк и начали уже проходить финальную миссию. И вот сейчас мы ее уже так раз пройдем. У нас там убийцы Сэма. Мы... Ну тут, конечно, у него охрана очень большая есть. Так-то это будет не так уж легко сделать. Возьмите сразу что-нибудь себе покушать. Вкусненькое. И приятного всем просмотра. А что ты там стреляешь? Все, нет. Блин, патрона вообще нету. Капец, как так-то? Вот у него патроны есть какие-то. Блин, нет, не надо. Там стопсона кто стреляет. Ни хрена себе. Да ладно фиг с ним в принципе какая разница хотя не надо будет его убивать хотя бы а то патроны тратить еще или все-таки надо а у него тоже томсона какое совпадение блин, это как так? Что за фигня-то? Так да где, где? все спать. Молодец себя, подруг. Вообще красавчик. Так, ничего у него нету? Нет. А ч ⁇ не с дробашами все ходит только? такие самые а, ну, обычные да не ну, ну по-моему по вот это с томпсоном я знаю это с томпсоном а тот чем был вообще Нет, не попал. Теперь попал. О, нормальные патрончики. Так, э, Хилка, ну, хорошо, будем знать. Не надо заходить, в крутые. Я че? Нет, Сайма не надо пока убивать. Загорелся, молодец. А не надо меня стрелять, что ты? ты уже! Чуть -чуть моего да, конечно, ты сейчас дохну. А я вообще и бессмертный. Ладно, с пистолета пока постреляю. Я с Сэма буду уже с Томпсона фигарить. Он бессмертный реально уже. Давай. Нифига себе их тут! Вы чё делаете вообще? Я думал там один чел, а тут их три уж. Нифига себе. Не, ну три против одного, это нечестно, нет. Согрелся, молодец. Еще раз. Еще пять, можешь пять раз согреться, пока я не выиграю. Нет, не сдохну, я без, я не буду. Я не умираю. Так, там еще моему да, был один. А чё ты стреляешь всё? Сейчас приду твои дебилы вот эти да. Это вообще капец полный. Прикурил, молодец. Другой. рукой. Отдох. я бы тоже на его месте также дышал какого дона что я сделал бы убил бы дона то да я бы с радостью убил надо уже командовать он так тюрьму сядет мочить это они замочили, он до сих пор живой. На 4 сейчас не замочит, какая мера приспирать? Что никого не осталось? То а -а -а -а! да, в смысле, я только дверь открыл. Я бы представить что потом будет. Да, это реально самые сложные миссии. Фиедь, <с> так борется капец. Там я боюсь представить, что и себе захотел бонус замочить. Там бы два раза больше охраны было бы, чем здесь. Что никого не осталось? Не я в курсе. Все, это нормально, так и должно быть. Сальери нас обманывают! Блин, сколько у него ХП? Жалко, что не, не написано, сколько ХП у кого. Было бы очень по полезно. Будет тоже Томпсон взять. Потому что я его с пистолета буду еще лет 10 убивать. Надо. Ты опозорил? Да никого я не опозорил, вообще. Он был самым главным. Кого я там опозорил вообще? Хочу а вас, Томсона нету, да? и есть. Так. А где он? Чем он здесь прям уже? Так хватит прятаться. О, уже все Так я его даже не стрелял. На забабке от наркоты можно нанять громил. Парни, валите его! Нанять что они какие громилы? Они дебилы тупые. Смотри, какие они тупые. Кого он нанял вообще? Ну что это за рухлять? Кого он нанял вообще? Они ходить не умеют уже. Нанял он, блин, называется. все у нее все поздыхали уже. Нанял он называется, да? Наняли называется, ну красавчик, да. Молодец. чё там стреляешь, на да? Нету перезарядки больше у тебя. Все. Так, а там патроны есть? вроде бы есть чул блин упал походу нереально смерть искусства настала чего Я тебе не надо мне ничего устраивать он так уже вздыхает потихоньку Блин, а я тоже задыхаю. Ну, молодец, добил меня, правильно? Не же так, и уже хорошо, да? Как гранату кинул, я не заметил даже ее. Кидай гранату, нормально еще видно было. Он кинул ее, блин, тихоря, я ничего не вижу. Да, конечно, надоело уже, сколько можно, реально. Можно Нет, не надо выстрою. выходить не так. А -а -а -а. Все, я его убил. Ну все, сдох ты. Ч ⁇ такое? А ну, нормально, ты заслужил это. Да, никто не ответил, это правда. А, он же будет вечно тебя а его тоже убью, и чё, мне это сложно, что мне? Сложно что ли? Я скажу, Сальери, что ты мертв. А как, как ты ему скажешь, что он уже расстрелян Тарфэнк. и лежит? Он уже не выживет никогда. Так, он по телефону спориться. такой, да? Я сейчас Ладно. он и все сдох, я. Я Что тоже стаки. Знаешь, а убили его нафиг. С семьей, наверное, месте в Европе. А, да? В Европе не надо было скрывать, она была Нет, в Антарктиде, был бы В Антарктиде. Начал ставить на собачих бега. Один друг семью закрыл. Все-таки лиш... решил вспомнить Савели... молодость, да? Зря. Надо было а ли, он сидеть он себе он на старости, это он нормально. А его семья. Тоже? Да. Нажаль. А за а семью за что-то? Боже. А семья тут причем? Ну все, вали вон задолбал уже реально. Приказывает там говорить всякую фигню. Все равно он уже ничего не сможет сделать. Сможешь, Смогу, что я сейчас возьму и переключусь и убью нафиг. Задолбал уже. Наверное, звучит, как голос дочери или Сары. Не. Он запрещает тебе выстрелить. Но как же это до этого стрелял тебя? Там все обойнул засидел. Да. А, до этого они разрешали, Но да, мне стрелять? Как-то странно. -то я... Нет, не помню. Ты... Все, давай убивай и его. Мы... Все, надоел уже. Как мы там, что поле? На да, поле уже тоже вот так вот лежит и расстрелянными. Совсем. А отпечатки пальцев нас бластереть, его же найдут. Ну ладно. Ну вот так вот, вот, такая вот печальная нота, конечно ну как для кого-то печально для кого-то нет для тома наоборот счастье он сейчас праздновать пойдет для меня в принципе, нейтрально, потому что у меня тоже бессилин твоих поле завалил даже он завалил поле получается еще не представил, это вообще капец крысу он придется сидеть там и смотреть глаза за поле за поле вообще может быть даже от сусары по правде я не верю что ты решишься на это я, я сделаю все что нужно но вы должны увести мою семью подальше и сделать им новый паспорт Да. придержи коней пройдет немало времени прежде чем сара сможете а зачем новый паспорта новые он же не будет уезжать за границу ваше время и свое мне пора валить да. Стой, Том. что сейчас меня вычислят уже еще где-то суда ну Жена. всех всех э, семья есть Кому за 130 почти всех? Тем более 30-е годы. И что теперь у всех? Да, семья есть. Рыжики близнецы. Да. Какие рыжики? Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Сигарет, он про ты сигареты из... ты говорил, рыжики них и... Или чё, чё Причем потерять кого-то из близких? Там да, уже потерял он поле потерял в прошлой серии самых громких в городе доно сейчас пот... его нет он не уверен что больше тебя защищать вообще по моему даже больше чем томи даже грязные копы. не хочу тебя врать в городе есть порядочные копы но их немного Ну уже больше И потому что морелла сдохнет, все, все никому Знаю, уже моя будет жена служить. нам только наверное. Для меня это важнее, чем спасать твою школу, но я постараюсь. Ну постарайся. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Не, рискует, конечно. Но речь ведь идет о вашей карьере. А шо его карьеры На самом деле, не важно, буду я. Жив или мертв. Ну важно вообще -то. Вы раскроете дело Морелло и посадите Дона. Дона? оставить и то его на пожизненные две надо поставить посадить не ты только не думаешь, на мышь знаешь меня Томми? на или на электрический Салери самое место за решеткой я да. могу тебе а ты поможешь мне его закрыть он закроется надолго до конца жизни скорее всего он даже мафии второе упоминание о нем будет ну было точнее что же договорились и томи так раз солерий убил как-то через тюрьму там и связи, вот такие убил его. Так, и пилок. А, ну это так раз будет э, до да, свадьбы, дочери так раз. он уже постарел, просто Томи. Не узнать Когда почти его. Давно? В другой жизни. Какой другой? Кое-кто сказал мне. Что А стопа, по-моему, вот это, это. слабое место мужчины. А, вот В он, тюрьме раз. А его все-таки посадили, да? Ведь все, что я не делал. Так что получается, сколько отсидел там? Нормально так много? А за что? Нет, а Ральфи зачем? Все ради семьи. Блин, а вот Ральфи не надо было садить. Зачем? Он же ничего не сделал. Я предал людей. Ну Дона да. друзьями. он уже ходить уже разучился? Это тебе не возить его по всяким ресторанам целых восемь лет я провел один. 18 всего лишь пытаясь найти себя всего лишь восемь лет а дон Но наверное там лет 20 просидел надежным мужем ну он, конечно не понимает за что ральфы посадили Он же просто отцом. тачки чинил и все вот реально не понимаю и человеком ну за наверное за то что они вместе все были сообщества но все равно. И слегка мудрее. Он же никого не убивал даже. Я вижу, ну Значит, это как-то все-таки. Взаимно. Это огромная слабость. Возможно, да. Но еще это огромная сила. И слабость, и сила это как-то <сих> мест не стоит. Но это бывает по-разному. По а вот Вита сейчас приедет. С Джо. Стремимся к своей мечте. Да. Пусть даже она кажется недостижимой. Я не дает нам упасть. Потом Миша, садовником а стала работать. Эстер нет, нет. Не надо говорить, да. Он бы живой бы остался, они уехали бы, и все хорошо было. И мафии второй бы не было, да. да этой миссии нормально. Зальерия передает привет. А, кстати, виды поменялись. <звы> Там у него <звы> все поменялось. <звы> О, тут, кстати, и другая концовочка. Там просто выстрелили они уехали О, и все там улетела камера вас не а тут прям нормально так целая при... прибежали семья целый а там вообще с ними не теперь было не показано. Не помните деньги работа и даже друзья все время но семья Семья это навсегда. Жестко сказал вообще, прям сильно так. Они, наверное, сразу вот так вот, э... <свист> не знаю, <свист> решили, что семью надо держать. Ой, там музычка вообще прям. Жалко, что она только в конце идет и все, и в начале. Просто, когда ты включаешь игру, там в оригинале играет она сразу хитро идут ну-ка ну вот это вот последняя его э, считаю такая очень сильная фраза реально капец просто надо ней прямо надо задуматься что реально все вот этого деньги и, и друзья это все время а у семья реально навсегда и так, это не только в игре в реальной жизни это так тоже не только в игре это не ну конечно есть конечно не такие сильные фразы а вот это вот реально фраза очень Офигенная, просто капец а вот вот вот это семья что навсегда это вот реально вот это вот сильные слова это правда реально так-то вот так мне вот игра очень зашла но оригинал конечно намного лучше будет серьезно а оригинал более такой сюжетный там персонажи другие более такие Общить, ну, не общительная, ну, там харизма имеет какую-то и другую. Мне больше нравится, например, Поле, Сэм, и Томи и все почти персонажи больше мне нравились в оригинале. Ну, в ремейке только, считай, графика хорошая, а персонажи они по похуже стали. Озвучку делали другие люди совсем. А вот позвать бы тех, которые в оригинале, офигенно было, если бы они ее озвучили, которые были в оригинале. Ну все, надеюсь вам видео понравилось, прохождение, финал. Если хотите продолжение там новой мафии, например, мафии второй, будем ее проходить. Так то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.